Alphamdu lilla he la Масш и Нюц, ночью Украине, Ворожкое. Чувствуется, что Нюц, Хавай, ну, ворожкое. Дел, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, мост ведут на территории Донбасса, Луганск и на территории Украины наши спецподразделения полк имени Ахмат Хаджи Кадырова, главе экс-героя России Забидом Челаяев. 141 полк имени Ахмат Хаджи Кадырова. Собер Ахмад Амон Ахмад Линейный Амон Ахмат, неведомственный полк добровольцы тысячами. Они все с удовольствием, ради Аллаха, ради. Нас. Нашего будущего, будущего наших детей выбрали этот путь, путь Всевышнего. Я называю нас всех воином Аллаха. Пришло время показать тем нечистям, которые нас оскорбляли, писали всякие гадости. Это вспоминать страшно. Кто это делал, когда мы проверяли, все это исходило из Киева. Поэтому мы с вами 10-х Это обязаны. Уничтожат этих бандеровцев, нациков, шайтанов. Я сегодня тоже вас собрал. Чтобы еще раз сказать всем нашим врагам, мы не уменьшаемся, наши единомышленники становятся все больше и больше. Сегодня с нами в одном ряду стоят из разных регионов разные национальности вероисповедания. Это говорит о том, что Россия это наш общий дом и когда мы вместе, мы сила. Я разговаривал со всеми командирами Мариуполя. у них дух боевой, каждый жаждет показать себя и освобождать мирных жителей. Это у них хорошо получается. У нас есть еще вопрос. Сегодня сделали заявление, что вокруг Киева и Киевской области сократят войска, а мы другое говорим. Пока есть эти бандеровцы или шайтаны, это все будет продолжаться. Они опять же соберутся и постараются сказать свое слово. Поэтому мы, воины Аллаха, пехотинцы Путина, говорим, не нужно сокращать войска, не нужно вести переговоры с теми людьми, которые который не отвечает ни за что, Зеленский, он ни за что не отвечает. Те, кто сидят на переговорах, куклы, а кукловоды находятся в западных европейских государствах. Вести с ними переговоры, это, я считаю, абсолютно неправильно. И я прошу нашего верховного главнокомандующего президента, я и в 2014 году говорил, и сейчас говорю, надо зайти в Киев, уничтожить логово, дать выбор украинскому народу, как они хотят жить. В свое время, 2004, в этом году, 23 марта, мы провели референдум, и наш народ сказал, мы хотим жить в составе Российской Федерации. Мы сами будем бороться со своими бандитами террористами. Мы знаем свою этику, обычай, традиции, каждую тропинку. Президент доверил Ахмаду Хаджи. Ахмад Хаджи оправдал доверие, навел порядок, провел референдум, сформировал все ветви власти и оставил нам процветающую республику Кушалат. Нас. Мы все мечтаем погибнут на пути джихада. Поэтому я говорю и заявляю, мое мнение убежденное, как Рамзана Кадырова, как воина, надо завершить начатое. Надо зайти и забрать Киев. Мы, Если нас оставили бы возле Киева, я уверен, зашли бы в Киев и навели бы порядок. Да, действительно, трудные бои идут в Мариуполе в других местах. Они 8 лет там готовились, выделяли миллиарды. Все спецслужбы мира, инструктора. Все их учили, но мы превосходим во всем. В бою, когда нападаешь от трех до шести раз должны быть больше. Мы меньше три раза, все равно нападаем и забираем все объекты. Я горжусь, что мы готовы защищать религию ислам. Горжусь, что мы достойно продолжаем дело Ахмад Хаджи. Это видно всем сидущие города, села, развивающиеся хозяйства, культура, спорт. И мы учились воевать не для того, чтобы уничтожать. А для того, чтобы защищать, и поэтому мы просим дать нам возможность защитить украинский народ от наших врагов, врагов ислама. Эти шайтаны не раз заставляли меня плакать, читая, что они пишут про нашего Всевышнего, про нашего любимого пророка, саллаллаху, ала Поэтому простить их нельзя. Есть одно – уничтожить или пожизненно сажать. Третьего не должно быть. Поэтому мы еще раз подтверждаем, что мы готовы выехать место государства, точку, чтобы выполнить любой приказ любой сложности. Наши ребята находятся в самых сложных участках. Я с каждым с ними на связи. У них на лицах радость, когда кто-то получил такое ранение несерьезное. Ты должен приехать домой. Он плачет. Нет, я еще могу воевать. Оставь меня, пожалуйста. Можно. Ну, эх, ранение еще да, человек если так посмотреть. Ну, они говорят, это для них царапит. Самый мой любимый момент, это мечта, когда ты полностью уничтожишь этих нечистей и возвеличишь флаг над Киевом и показать всему миру что нельзя трогать религии достоинства человека хочу сказать я не жду от переговоров ничего хорошего я уверен что эти куклы ничего не решат им бандеровцы нацики именно которые называют себя мусульманами я их переписки читал они руководству украины так называемой не подчиняются с кем вести переговор Поэтому, иншаллах, мы есть, мы будем защищать наш народ, религию, государство. И мы выполним любой приказ нашего дорогого президента Владимира Владимировича Путина. Ахмад! Разводят, как это, Эрвел Фултек, но я окал лепта разводят, любой, а ты не антих,